What is for you? Неудачный эксперимент по выращиванию королевской вешенки по нестерильной технологии. Блоки были сделаны большие, это неправильно. Во-вторых, сверху не оставлено вот этого целлофанчика для того, чтобы сделать им полноценный тепличку сверху. Ну вот так они. Должны выглядеть по внешнему виду. Вот что-то такое. Блоки большие не стоит делать. Они должны быть 1,5-2 килограмма. Сверху обязательно ставить полиэтилен. Для того, чтобы можно было сделать им такую большую тепличку. И так они будут себя больше хорошо чувствовать в таких условиях Примордии здесь есть вот в разных местах вот и здесь Но ну, абсолютно понятно я такой способ не приемлем. вот там еще где-то Примордии но главное показалось, что посев мицелия, то есть стопроцентно здесь вот при мордии тоже, там внутри пакете, посев мицелия то есть брака не было, по нестерильной технологии можно упаковывать королевскую вешенку, только нужно исправить вот те ошибки, которые были сделаны, и тогда можно выращивать королевскую по нестерильной технологии. В дальнейшем мы это все исправим. А пока все.